Индивидуальный, а, мобильность. Мы предложили от индивидуальных а, грантов а, студентам и преподавателям перейти к так называемому институциональному проекту. <coughs> Мы рекомендовали взять на себя а, финансирование или а, ответственность за а, мобильность немецких студентов и а, ученых, которые намерены Какое-то время работает здесь и то же самое российских ученых и студентов нашего университета. Мы сегодня работаем с 23 немецкими университетами. В работе с этими университетами мы работаем по разным направлениям. Мы рассмотрели возможность работы по ряду, может быть, 4-5 наиболее выгодным для каждой стороны направления направления более концентрированных финансирования.